здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас позиция нашего интернет-магазина туя колоновильная колумна в описании этого видео будет ссылка на сайт там можете перейти и познакомиться с наличием этого товара ну, хочу сказать, это только самовывоз, можете приехать сюда и собрать ее. То есть туя колонавильная растет быстро, прекрасно подходит на изгороди. То есть вы можете в одиночные посадки его. Можно подстригается, легко, вообще не капризная, ветров не боится холодных, выдерживает до минус 45, здесь выкапывается с комом, вы также приезжаете, сажаете, и все нормально естественно нужно поливать ее очень часто и очень много туя любит стоять в воде но это первый год пока она не переживется а затем вы просто если вам надо будет держать ее в одной паре например такой стригете ее. если не надо отпускаете она будет хорошо и быстро расти